У нас в компании есть некоторые курсики по повышению эффективности личности. И вот сегодня, сегодня 2 июня 2018 года, э эту программу по повышению эффективности личности, которая называется «Целостность и честность» закончил Боднель Анатолий. Давайте его поздравим! Толь, поздравляю! Держи твой сертификат. Фоткаешь? Снимать, да, молодец. Толь, скажи, что произошло? Что изменилось? Себе в первую очередь надо разобраться и пересмотреть взгляды на жизнь чуть-чуть. И все. А что у тебя в жизни изменилось? я стал в первую очередь в первую очередь себе, честно, по отношению к себе. Честно. От себя начал, и соответственно это отражается на окружающих. Семья увидела, как я соответственно поменялся. Это в первую очередь для меня самое важное. А что сказали семье? Семья ну что, не сказали, что как-то ты стал себя вести по-другому. <гум> как-то более сдержанный, более. И самое главное, что я никого сейчас никого ничего не скрываю. Вот и все. На работе что-то поменялось, продажи. Да, продажи с клиентами отношения поменялись. Например. Ну, я более позитивный стал, я более разговорчивый стал. Даже если пускай у не очень особо получается на в одном языке, на uh -huh. основном, но все равно мне не важно, как это бы не было, жалобы, глупо, в смысле, ну как, не глупо, а ну, понятно, что акцент не все, я нахожу, то. Все равно нахожу какие-то способы, где можно позитива поднять чуть-чуть и сглаживать эти все. Поэтому все круто, на самом деле все классно, честно, результат есть. Я не ожидал, честно. Не ожидал, да? Да. Ну, бывает, ладно. Но мы стараемся так, чтобы вы не ожидали и получили того, что не ожидали. Поздравляю. Цель и правда Поздравляю! Применяй! Будь счастлив!